Итак, друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет про прививки от COVID. Я Надежда Новосельская, я психофизиолог, психотерапевт и тренер личностного развития, трансформационный тренер. И сегодня поговорим, поговорим о том, что больше всего наболело. Много находится сейчас вопросов, нужно или не нужно делать прививки. Будьте готовы к тому, что вы сегодня узнаете. Кого нужно слушать или кого не слушать? Про свободу, про тех, кому нужно жить, а, а тоже закончил эту жизнь на этой земле. Про внутреннюю свободу собственной клетки, про систему, которая уничтожает и в системе невыгодно, чтобы человек был личностью. Сегодня мы поговорим, примеры дам посмотреть, фильм «Плутовство». Записывайте сразу, кому это интересно, потому что это помогает мозги немножко расширить, мозги немножко по-другому видеть мир. Дам анализ свой, анализ на научные исследования, на ту вакханалию, которая творится в мире сво видение покажу, как человека, который многие годы работал в системе государственной. И знаю не только, как сегодня это работает, а как работало всегда. Что такое зомбирование, что такое пропаганда, что такое информационно-психологические операции и так далее. Поэтому кому-то, наверное, будет не понравится, и это ваш выбор, а кто-то, может быть, немножко возьмется за ум, потому что он нам дан для того, чтобы мы с вами жили радостно и держали фокус на том, что нужно нам, каждому из нас, а не на том, что нужно тем, которые пытаются нами управлять. Итак, поехали. Нужно или не нужно делать прививки? Буквально через пару месяцев после того, как началась система мирового зомбирования людей, информационной психологической операции. Я думаю, вы все знаете, все сегодня уже умные. Я думаю, что вы уже знаете, что с нами происходит. Кто не знает, масса информации, достойной информации, достойной, не той, которая на выживание людей запихивает в... и рассчитывает на рептильный мозг, Рептильный мозг – это мозг, отвечающий за выживание, за еду и за размножение. Я думаю, вы это знаете. Кто не знает, записывайте, вам будет это полезно. Так вот. Люди боятся смерти. Все люди боятся смерти. Это естественный, закономерный процесс. Но большинство людей боятся жить. И за годы моей работы в психотерапии, я скажу вам, что... Это действительно так. Люди жмутся, большинство людей жмутся выжить, просто дышать этим воздухом, но многие не понимают, зачем. И этот страх, страх смерти рассчитан на то, чтобы биологические слабые особи быстрее ушли, ушли из этой жизни. Именно поэтому, когда начался этот, этого каналия, больше всего акцент делали на стариков, помните, да? Именно поэтому даже в Швейцарии или в Швеции, напомните мне, пожалуйста, где они отказались от этой всеобщей масочной темы, вылетело из головы. Они проводили, вот сейчас я недавно слушала анализ медицинский, они проводили исследования в свои Наблюдали, что происходит, и они первым делом начали вакцинировать и поддерживать стариков. И обнаружили, что заболеваемость и смертность уменьшилась. Таким образом, люди думают, что помогает вакцина. На самом деле, вы тоже умные люди и прекрасно понимаете, что не может быть вакцины, которая может от чего-то защитить, не проверенная десятилетиями хотя бы лет семь. Я имею медико-биологическое образование, я, конечно же, не являюсь профессором там, биологии, вирусологии, инфекционных инфекционных каких-то штуках. Но я реально думающий человек и читаю и слушаю научных академиков, людей, которые занимаются серьезными исследованиями и умею анализировать. Так вот, после вакцинации стариков... Есть такая, такой анализ, что уменьшилось количество смертей и заболеваемости. Мое же понимание, учитывая, что не может быть вакцины, которая спасает людей так быстро, не может быть. Даже та же чума, которая которую начали прививать людей, уже к тому времени, когда начали вводить эту прививку, уже был социальный, за счет социального аспекта уже спад был чумы то есть не может быть вакцины, которая может спасти людей следовательно, учитывая, что страх и внушенная защита от какого-то заболевания я даже не сомневаюсь, что появится через какое-то время разоблачающая информация, что просто вводили водичку такое может быть так вот, люди боятся умирать Люди боятся жить. Именно на этот страх и рассчитана вся вакханалия, которая происходит с людьми. Кто сейчас слушает меня, запишите, пожалуйста, себе, посмотрите фильм «Плутовство». И Это классика жанра. Вы увидите, как зомбируют, как манипулируют людьми информационно-психологическими операциями. Кто будет слушать дальше, дальше услышите еще интереснее вещи, которые вы тоже знаете, но, наверное, Лишней информации вам не будет. Поэтому трезвомыслящие люди, грамотные люди, они ищут подтвержденную информацию, проверенную фактами, проверенную на испытаниях, и берут эту информацию у людей, которые занимаются непосредственно исследованиями, анализом, и которые работают долгие годы в сфере там, инфекционных, вирусных заболеваний. Да? Они воспринимают ту информацию, которую нам резко накинули, противочумные костюмы, смерти, гробы которые, кстати, были вытащены из архивов. Тоже Италии или Китая возьмите. Угу. Так вот, страх. Страх, э, рептильный мозг, который реагирует на все, что дает угрозу жизни. И вот те старики, которые уже думают о том, чтобы, ну, они знают биологически, что они уйдут, у них больше всего страх, страх смерти. Я думаю, вы с этим соглашаетесь или нет? Ставьте плюсики, кто понимает, о чем я, потому что мне тогда будет с вами общаться проще. И те, кто будет слушать записи, тоже прошу вас, пишите свои плюсики, комментарии, чтобы я могла и хотела выходить снова с этими эфирами подобного рода. Итак, страх, рептильный мозг. Миру нужны сильные, сильные биологические особи, которые дают здоровое потомство. Учитывая, что мир перенаселен, много нас лишних, мир загажен, воды, воздуха и всего-всего остальных ресурсов у нас уже не хватает. Это тоже данные из научных исследований разных, которые я слушаю, и для себя просто как разумного человека я это смотрю. Следовательно, как человек с медико-биологическим образованием понимаю, что Больных, старых и коллег, они не нужны. К сожалению, мы это должны признать. И поэтому природе так устроена, что она все равно сделает так, чтобы люди лишние ушли. Помогают те, кто зарабатывает на этом деньги. Соответственно, понимая, что люди живут в страхе, и старики у нас уже не знают, зачем им жить, они просто от страху цепляются за лекарства, за все что угодно, лишь бы еще жить. Я говорю про большинство стариков во всем мире. Если мы берем страны развитые, где их вакцинируют, где в, том же, в той же Испании, я ездила туда не один раз и путешествовала, и жила какое-то время, я видела, как к старикам относятся, спасибо вам большое за ваши смайлики, за вашу поддержку, Ничего страшного, пускай блокируют. Я вижу, как людей блокируют, тех, кто раньше выступали против вот этой этого канале. Сейчас налю даже Комаровского, Комаровский уже за другой агитирует. Вижу докторов биологических наук из России и других стран. Их тоже, они тоже другие вещи вещают. Но моя задача сейчас говорить вам не о крамольных вещах, я говорю вам о свободе личности и о понимании, что происходит. А теперь смотрите. Стариков действительно и больных, и коллег их надо убирать, ну нафиг они нужны они же ничего не дают, от них пользы же никакой нет правильно, они денег не приносят они не создают никакие ценности поэтому создаются все условия, чтобы люди самостоятельно ушли мозг так устроен, есть такая штука у нас э, клиповое мышление, вот почему на всех своих занятиях, на всех своих тренингах на всех своих программах я прежде всего даю базу, вам нужно научиться правильно хотеть, там где ваш фокус внимания, там ваша энергия если у вас не записано минимум 300 желаний рукой, вы рабы, то да хотя бы 100 напишите и каждый день пополняйте по 10, там, по 10 штучек в среднем. Вы таким образом приучаете мозг работать на вас. Ваш фокус внимания зациклен на том, чего вы хотите, что нужно вам. А теперь смотрите, что со стариками. Я сейчас стариками закончу, потом перейдем дальше. Старики, они уже как бы отжили свое, детей родили, внуков там поженили, но зачем им жить? Они уже доживают, тем более установка, что старость, и они уже нет смысла зачем. Именно поэтому, вот сейчас, когда я работаю в очередной программе для эксперта, помогающих профессий, одна из сильных сторон, которые должны быть у эксперта, человека, который влияет на мир и помогает другим, у него должно быть понимание, зачем, ради чего, что ты делаешь. И это помогает вам удерживаться на плаву. И тогда мозг посылает импульс туда и там. Вот эти силы помогают вам и поддерживают вас. Кто понимает о чем я, ставьте какой-нибудь знак, чтобы я понимала, что вы понимаете. Я осознаю о чем я говорю. Неважно, какую возьмете вы тему, отношений, здоровье. Когда ты понимаешь, что ты хочешь и для чего тебе это надо и отдаёшь себе эти вопросы, ответы на эти вопросы, спасибо большое, тогда тебя ведет вверх. Люди же не понимают для чего, они живут только на рептильном мозге, страх смерти, страх выжить, страх, и поэтому их зомбируют, и поэтому их м, управляют ими, и поэтому дают людям то, чтобы они захватили как нажимку и распространяли этот вирус дальше. Даже врачи, умные люди, они тоже, так же, как и другие, попадают и по статистике смертности больше всего, потому что они находятся в зоне страха, в дроне риска. Именно поэтому даже самые сильные с иммунитетом и трезвомыслящие, которые находятся в зоне страха, накопленной вот этой вот энергетики негативной, они попадают в те вибрации клетки, которые уменьшают иммунитет в 10 раз. Я буквально месяца через 2-3 после того, как начисто в канале, на этом канале в Фейсбуке и на Ютубе, по-моему, выложила, выложила данные. Тогда я жила в Египте, осталась там на зиму, но получив, поняла, что творится черти что, и я решила остаться там, переждать, и приехала домой только аж в августе. Так вот, я проводила эфиры, я выложила... Цифры, факты, чтобы люди не, ну, не убивались так. Но, ну, к сожалению, кто-то захочет, полистаете в по фейсбук-ленте, найдете. Так вот, люди не умеют трезво мыслить. Люди ведутся на рептильный мозг, на страх выживания. Именно поэтому рассчитано все для того, чтобы таких слабых людей уничтожить. И они не уничтожатся никем, они сами себя уничтожают. Поэтому внутри вас должно быть понимание, что если вы... Сегодня хотите, например, путешествовать. Вот я люблю путешествовать. Я за несколько последних лет, за лет пять последних вот крайних, да, я обследовала и объездила полмира. И я теперь реально понимаю, что если даже я знаю зачем, и мне Бог, Бог дает мне силы, потому что я живу и работаю для вас, чтобы в ваших мозгах сесть зерно силы, уверенности и своего собственного я. Я реально понимаю, что мне Бог дает силы и дает мне поддержку. Но я реально понимаю, что я живу в этом мире, где нас давным уже всех чипировали, нас давным-давно всех уже посчитали. Не думайте, что нас через эту прививку будут нас там считывать. Через эту прививку нас просто исследуют, потому что не может быть прививки, которая работает в мутирующем вирусе, прямо от всего. Ты от одного привился, другой придет. Следующий, следующий, и ты подседаешь. И на самом деле ты бежишь за этими, и в итоге ты все равно заболеваешь. Именно поэтому люди, которые переболели, они говорят, мы такое пережили, мы не хотим больше, поэтому они прививаются. Потому что они уже пережили этот страх. И я их очень хорошо понимаю. Но я бы пошла бы по другому пути. Я бы себе сказала, почему я заболела? Потому что я повелась, так мне и надо. Я повелась на вот эти страхи. Я в фокус внимания упустила вот это вот Хрень, которую распускают. Я выбрала повестись на ту информацию, которая захватила вот этот психоз. Что я бы сделала? Вот сейчас я собираюсь путешествовать на осень. Сейчас вот пройдет тут дома тепло, хорошо, прикосы уже созревают. Да? Я, Придет осень, я хочу дальше путешествовать. И Я думаю, а к чем бы я привелась? И я прекрасно понимаю, что ни одна прививка не даст мне защиты. Вот я про себя говорю. Я не призываю вас там прививаться или не прививаться. Каждый человек должен до себя при... решить сам. Но так как я знаю, что ни одна прививка мне не поможет, она только заберет мои... мою энергию и силу, то я в этом случае, первое, я выберу ту прививку, которая сертифицирована, чтобы меня пустили, например, в Европу или в другую страну мира. Я продумаю... Как мне питаться, голодать, чтобы токсины эти выбрать из тела? Я еще что-нибудь придумаю, чтобы быть гибким элементом системы. Вы не можете бороться с системой. Мы давным-давно в системе. Поэтому если вы внутренние, свободны, если вы умеете, имеете трезвый мозг, трезвый рассудок, дисциплину ума и фокус, и фокус свой направлять туда, куда надо – не вестись на разговоры, не включаться вот в эту панику, а переключаться на ту информацию, которая вас радует, вдохновляет, общаться с теми людьми, которые вас зажигают, фильмы смотреть, книги читать и просто быть счастливыми здесь и сейчас. Люди боятся смерти. И я тоже боюсь ее. И да, и нет. Я уже в своей жизни много чего увидела и не раз была на грани, но это ничего по сравнению с тем, что моего сына больше нет. Это ничего по сравнению с тем, что мой сын жил бы и имел, имеет право больше жить. Потому что вы знаете, что ну, хоронить своих детей, это, наверное, хуже, чем не бывает. Поэтому, по большому счету, конечно, я хочу больше успеть. Конечно, я хочу больше сделать себе радости увидеть, почувствовать каждый цветок, каждую зелень. Я благодарю каждое утро, и вам это пишу в своих сторисах, что я просыпаюсь и благодарю, что надо мной небо, что птицы поют. Я трогаю подушку, на которой я сижу или лежу, и я благодарю тех людей, которые создали эту подушку, сделали, привезли в магазин, и я купила. Я смогла заработать эти деньги. Я ненормальная, но я психотерапевт, я знаю, как это работает. То есть я ненормальна в том плане, что я знаю и не всегда использую, благодаря вам, потому что я вам говорю, как надо, я сама делаю. Но я готова умереть любой день. Да. И мои практики, которыми я работаю с людьми, когда люди сталкиваются с тем, чего они боятся, они открывают, они открывают себе жизнь, они открывают себе мир. Поэтому, когда ты знаешь, что ты можешь умереть в любой момент, и ты не прячешься, не прячься за, сузими, за чужими спинами, не, отклад, не перекладываешь ответственность на правительство, на еще кого-то, на еще кого-то, кого а ты живешь в свободе ума, в свободе выбора, ты выбираешь, с кем общаться. Вот, токсичные отношения, так часто об этом. Какие нафиг токсичные отношения? Ты выбрал быть в токсичных отношениях? Ты выбрал или выбрал быть в окружении людей, которые тебя давят, вот тут давят, вот тут давят? Ты выбрал быть рабом? Ты выбрал написать 10 желаний? Общаясь сейчас с консультантами, людьми, людьми продающих помогающих профессий, я вижу, что они такие же люди, как и все остальные. И я тоже знаю, как это, потому что я тоже трудно мне было писать то, чего я хочу. Вот мои желания, фокус на том, чего я хочу, зажигает во мне жизнь. Но у них не, они не так просто, они пишутся. Это надо сесть, уговорить себя, заставить. Включить какой-то там, я не знаю, чуть ли не может, даже водочки может кому-то выпить, потому что мозг напряжен, тело напряжено. У нас в голове сидит, «мало хочешь, много хочешь, мало получишь. Включи губозакаточную машинку и так далее. Вот приходят на бесплатные даже консультации, даже специалисты. Даю пример, как написать свои желания, чтобы твой мозг был загружен. Нет. Именно поэтому первый днях своего бесплатного тренинга я буду показывать, как нужно хотеть правильно. Ну, это чуть позже, я не буду сейчас на этом. Я хочу сказать, что где ваш фокус внимания, там ваша энергия. Если вы знаете, чего вы хотите, вы живете в радости, в наслаждении, вы кайфуете до каждого момента, вы благодарите людей, с которыми с вами, вы слушаете эфиры, вы слушаете эфиры, вы слушаете людей, которых вам дают, просвещают ваши мозги, и вы тупо сидите и молчите, вы ничего не пишете. Вы кто после этого? Вы рабы. Вы бессовестные рабы. Вот сейчас сидят, я сейчас веду этот эфир в нескольких э, социальных сетях. В одних социальных сетях пишут, а в других просто тупо сидят. Это люди, которые прищу, прищурились и ждут. Они думают, что их проскочит. Что оказывается, может быть, Прививку да да обязательно делать, одни говорят, другие говорят, не надо делать, третьи там рассказывают и так далее. А включить мозги, трезвомыслие, а подойти ко всему тому, что происходит в мире по-взрослому, и отличается свои поступки, нифига. Именно поэтому помните, что нас как быдло будут использовать еще долго. При таком при таком, таких возможностях 21 века люди сидят молодые люди сидят на плечах у своих родителей. А тем выгодно, чтобы детки были при них, потому что они решают свои шкурные вопросы. Потому что они не растут, они как взрослые люди не растут. Психически они дети. Они хотят управлять, подавлять и так далее. Даже внутри системы, Вообще у нас человек, человек – это, это система, семья – это система, село – это система, государство – это система. И никакой системе не выгодно, чтобы там были сильные. Там важно подавлять друг друга, как в стаде. Только мы социальные люди, поэтому там другие механизмы. Кто-то понимает, поставьте плюсик, пожалуйста. Поэтому люди, которые находятся в системе в страхе, они быстрее уйдут. И если мы говорим про стариков, которым нечего больше хотеть, они тянутся, прижимаются э, к, к жизни и цепляются за эту жизнь, и они быстрее умирают, и создаются все условия, чтобы биологический отбор произошел, то молодежь не живет. Как сказал милтон Эриксон, люди живут до 30-35 лет хватает им энергии и ресурсов. А дальше они просто умирают, хоронят их 80. Мне так понравилось это выражение, потому что люди живут, к сожалению, и не хотят понимать, что они живут в установках, навязанных сверху. Система всегда будет вас проверять, жмакать вас будет, проверять, насколько ты человек. И если мы поддаемся на такого рода информацию, значит, мы не люди, мы животные. С умом и способностями Бога. Поэтому самое главное – формировать себе внутреннюю свободу. Свободу выбора, с кем общаться, с кем говорить, какие книги читать, какие фильмы смотреть. И тогда ваш мозг программируется и ваш фокус на том, чего вы хотите. А когда вы знаете, для чего, для чего вы живете, ради чего вы живете, тогда у вас больше появляются силы. И тогда разного рода испытания, которые попытаться будут на вашем пути. Люди недобросовестные, партнеры, не выполняющие свои обязательства, там, не знаю, какие-то китки будут происходить, разные ситуации. Если вы понимаете, для чего, ради чего, вы пройдете этот путь. Вы научитесь новому, вы получите новые опыт и научитесь по-другому выстраивать отношения. Потому что. На каждый новый шаг — это новые трудности. И чем выше вы поднимаетесь по лестнице денег, социальной лестнице, больше даете пользу людям, тем, чем сильнее вы как личность, тем больше ваши внутренние силы. И поэтому специалисты, особенно специалисты, помогающих профессий, я считаю, это мое личное мнение, должны быть внутренне сильными, адекватными, чтобы не сеять, не множить этот страх дальше. Есть такой пример, много таких примеров, когда люди понимают, зачем, в нашей истории много таких примеров. Вот в концлагерях, которые, вы знаете, во время Отечественной войны, да? Когда Гетер устраивает, делаете концлагеря, выживали те, у кого было ради чего выжить, кто оставался внутренне свободным, кто оставался с пониманием зачем, отомстить, дети ждали, жене, в общем, были какие-то высокие мотивы. Виктор Франкл есть такой психотерапевт, погуглите найдете, его работы как раз об этом и говорят. Он исследовал тех людей, которые выжили в жутких условиях, когда их считали людей этих свиньями, скотами, но люди внутри себя ощущали свободными, понимаете? Это и есть вот та сила, которая важна каждому человеку. Особенно сейчас, когда нас пытаются закрыть в эти клетки. Поэтому вы выбираете, какую, какой эгрегор поддерживать. Вы выбираете, с какими людьми общаться. Вы выбираете падать вам плакать или снова подняться. Я падала не один раз и плакала не один раз от того, чего я не умею, от того, чего я не ожидала и не получила. Но я реально понимаю, ради чего я делаю то, что я делаю. Я реально понимаю, что если хотя бы одному человеку я помогу свой мозг немножечко расширить и сделать счастливее человека, значит, я уже не зря прожила на этом, на этом свете. Был такой остров, где исследовали, и там была установка, что люди поклонялись черной орхидее. А черная орхидея, это была тот цветок, который влиял на бесплодие женщин. И там со временем люди просто выжили. Вот, вот установки людей самоуничтожают их. Именно поэтому я говорю про свободу выбора внутри вас. Силу, там где фокус внимания, там ваша энергия, там ради чего вы живете. Именно поэтому вы выбираете использовать вам. И какой использовать вам какую вакцину использовать если вы собираетесь куда-то ездить и путешествовать и работать вам придется использовать эту вакцину потому что мы уже не сможем обойти так продумано что мы не сможем выйти да нам дают условно нам дают условно какой-то выбор на самом деле выбор без выбора Поэтому система дает нам внешне, всегда дает проверку на вшивость, насколько у нас хватает внутренней этой силы. Сейчас не нужно проводить войну, такую, как была, Гитлер проводил. Сегодня войны идут по всему миру и находят способы, чтобы людей убедить в том, что эта война правильная. А люди ведутся, опять же, как, ну, в общем, ведутся, потому что они внутренне не свободны, они поддаются этой пропаганде. Как в 21-м столетии можно вести войны? Как? Столько возможностей! А это очередной вид оружия. У нас есть шесть видов оружия. Это информационное оружие, химическое оружие, биологическое оружие, идеологическое оружие и оружие мировые деньги. Так вот, оружие мировые деньги – это данные ФСБ, закрытые ФСБ – лекции. Один день, миллион, вложен, миллион долларов, вложенный в, на войны, на всякие катаклизмы, приносит 2 миллиона. Каждый день. Это не я придумала. Вот теперь думайте. Дальше. Мы выбираем, поддерживать какую информацию. Наш мозг настроен на суперские возможности. Мы выбираем, какую, какую информацию поддерживать. Мы выбираем вести, тянуть на себе наших нерадивых деток, и таким образом поддерживать свое «я», свое нереализованное «я». У кого-то чувство вины, у кого-то чувство еще какое-то, и мы думаем, что мы помогаем другому человеку. Нет, мы другому человеку даем медвежью услугу. Поэтому, если вы настоящий родитель, как у тех, у орлов, когда орлен, орленку пора уже вылетать из гнезда, папа орел берет его и а орн никак не улетает. Он раз кидает его, подхватывает на лету. Второй раз кидает его из теплого гнездочка, подхватывает на лету. И на третий раз, если орленок не взлетел, орленок падает. Именно поэтому орлы становятся орлами. Понимаете, да, о чем я? Поэтому про то, что мы становимся не людьми, не используем свой мозг, и выбор прикладывал на рептильный мозг, выбор за нами. Если мы боимся смерти, то мы это получаем. И если люди живут только в рептильном страхе, рептильного мозга, страхе рептильного мозга, и не раскачивают свой неокортекс, это то, что отличает нас от животных, гомо то, что дал нам Бог, и если мы э, говорим о том, что мы люди, значит, нам нужно качать свой неокортекс, стремиться туда, делать туда, жить радостно, счастливо, любить, благодарить. И у нас должно быть записано много-много своих «хочу», много своих желаний. Если вы приняли и согласились с той информацией, которую вам навязали, вы приняли рабское, рабское свое «я». Это ваш выбор. Поэтому вашим фокусом внимания будут управлять кому не лень. Так называемое клиповое мышление говорит о том, чтобы вы слушали то, что вам предлагают, и рассчитано на ваши, на ваши страхи. Страхи смерти, страхи выжить и так далее. Поэтому если вы счастливы в чем-то, держите фокус на том, где вы счастливы. Если вы держите на... В группах находитесь там, где люди раскачивают какие-то вещи неприятные. Уходите оттуда, потому что вы этот вирус ловите. Я это по себе даже знаю. Иногда я вот послушаю какие-то данные, при всем при том, что есть дисциплина ума, и я прекрасно понимаю, какую информацию мне нужно найти, я все равно подхватываю. Но я тут же быстро переключаю свой мозг, свой фокус внимания на другую информацию, которая меня подпитывает. Это называется управление нашими умами. Весь мир работает над нашим вниманием. Весь мир работает над тем, чтобы захватить над наше это внимание. Маркетинг построен на то, чтобы, вы, чтобы захватить ваше внимание. Все построено. Поэтому прививка, друзья мои, ваш выбор. Делать ее или не делать. Но только знаете, она вас ни от чего не спасет. Это обман. Да, мы живем в системе, ее нужно принимать. Нас никуда не пустят и не, вы, не выпустят. Поэтому, еще раз повторяю, я не э, профессор там, вирусологии. Я имею медико-биологическое образование, я разбираюсь в кое-каких вещах, но я читаю и слушаю специалистов, э, академиков, которые раскладывают по полочкам. Неки, некоторых академиков уже не показывают в ютубах. Некоторые перестраиваются совершенно другую информацию, говорят, потому что они хотят жить. А нам с вами что нужно делать? Быть гибким элементом системы. Понятие, что ты можешь сделать, как ты можешь сделать. Даже если ты хочешь в колодце, и тебе надо в колодце, значит, твои мысли должны быть настолько позитивны, настолько крутые и классные. Тебе нужно таким образом построить свое питание. Это то, что собираюсь делать я. Потому что прививки тоже говорят по-разному. Одни легко переносят, другие тяжело переносят, там попадает в реанимацию. И все, друзья мои, на страхе. Все это на страхе. Иммунитет слабый, плюс еще какие-то побочные заболевания. И, и понятное дело, что прививка не спасет вас, потому что вирус мутирующий. И это не я вам первое говорю, вы это тоже знаете. Да, мы живем в системе. Да, мы живем в ловушке. И мы давно живем в этой ловушке. Но нужно четко понимать, мы пугаемся, боимся, и мы зацепляемся быть вот в, этой, в этом страхе, и мы быстрее сдохнем. Или мы понимаем эту информацию, мы ее отслеживаем и переходим в фокус внимания на другую информацию, на других людей, на другую радость, на другую то, что вас делает радостными и счастливыми. И, и тогда ваш иммунитет, и тогда ваш настрой, а если понимаете, зачем, конечно же, вас удержит. Ну и смерти боятся. Но ну, это глупо люди умирают и умирали и будут умирать от всех заболеваний поэтому самое главное это дух простроить я еще раз повторю я знаю что я тоже умру и я не знаю когда я умру просто не знаю я похоронила сына, я похоронила родителей я похоронила своих друзей молодых, своих сос сослуживцев побратимов и вы наверняка тоже хоронили родных и близких и вы тоже знаете что мы все умрем поэтому страха Боя, страха, смерти не должно быть. Нужно быть готовым. Это мое убеждение, я никому не навязываю. Я готова умереть всегда, но при этом я счастлива в моменте. Я хочу больше успеть. Я хочу больше издать книги. Я хочу больше провести качественных тренингов и эфиров, чтобы люди немножко вскрыли свои мозги и упустили туда больше радости, потому что всегда было, есть и будут информационно-психологические операции. И сейчас особенно. Войны, я сказала, какие виды оружия есть, существуют сейчас. И биологические войны, она уже есть. Да, да, это, это надо принять. Но как быть в этом? Нужно каждому принять свое решение самому. Поэтому страх не помощник. Страх – это рептильный мозг. На страх рассчитано вся реклама, информационно-психологические операции, зомбирование, пропаганды. настравливают друг с другом, брат на брат стравливают. Нам историю переписывают. Это же до чего дойти. Да, историю переписывали всегда. При Иване Грозному, если он писал, его историк писал не то, что Ивану Грозному было нужно, он его просто убивал, отрезал ему голову. Всегда так было. Переписывалась история. Но то, что сейчас, в 21 веке, мы знаем, и мы не используем знания 21-го столетия. В гугле столько всего, но выбирайте тех, те знания, которые более-менее достоверны, которые, на которых подписаны факты, логика, последовательность. И тогда есть шанс остаться выжить большему количеству трезвомыслящих людей и передать поколению своему по ДНК не животных зомбир, зазомбированных, а людей, гомосапиенсы людей, которым Бог дал эти уж возможности, и мы рождены по образу и подобию. Поэтому да, если нужно Вселенной уничтожить нас, это вкидывается информация, и люди как раскидали его через свой мозг. Поэтому фокус внимания, дисциплина ума, трезво мысли, радость жизни, понимание зачем, зачем вы живете, благодарность другим людям как можно больше радости и позитива благодарность в том что вы сейчас есть слышите слушаете меня сидите с на стульчиках наверняка работают кондиционеры и за это тоже нужно благодарить тем людям которые это сделали у вас есть вода вы можете ее пить у вас есть интернет у вас есть ручка под рукой которую вы можете писать у вас есть компьютеры которые вы можете слушать это же здорово правда это же так кайфово и вот когда вы включаете вот эту истинную благодарность, не просто спасибо, да, здрасте, да, привет, да, спасибо, а именно вот включаете вот эту сердечную благодарность, вы, по сути, заключаете в себе другие нейроны, другие гормоны включаются. У вас работает совершенно другая система. И тогда вы формируете в вот это «Зачем» вот этого человека с большой буквы. Поэтому формировать внутреннюю свободу это главная цель моих тренингов, моей работы как психотерапевта, трансформационного тренера. А вам рекомендую первое. Посмотреть фильм «Плутовство». Обязательно. Вы поймете, как устроены информационно-психологические операции и воздействие на людей. И таких фильмов, как «Плутовство», их много. Просто вы когда... Знаете, как это работает? Вам проще с этой информацией справляться. Для тех, кто хочет правильно и грамотно научиться хотеть, использовать свой мозг по назначению, поставьте плюсик в этом, в этом чате. Я дам вам книгу, инструкцию, как грамотно использовать свой мозг, чтобы вы могли загрузить свою артикулярную информацию, свой мозг правильные хотелки. Тогда у вас формируется Другие гормоны, другое ощущение. И тогда вы счастливы. А когда вы счастливы, ваши вибрации совершенно другие. Соответственно, высокие вибрации, понятное дело. Соответственно, иммунитет другие, другой. Соответственно, информацию воспринимаете другую. И страх, конечно же, отходит на задний план. Потому что ваши хотелки преобладают над вашими страхами. Если вам было полезно это видео, поставьте под этим видео свои какие-то лайки, комментарии, комментарии я с удовольствием отвечу на вопросы, которые будут под этими комментариями. Ну и напишите свои, пожалуйста, вы, за, вы уже за... Вы болели ковидом или нет? Вы сделали вакцина, вакцину? Какую? Как вы пережили эту вакцину? Поделитесь, пожалуйста, своими комментариями. Какую лучше по-вашему принимать вакцину? Вот, конечно, я думаю, что нужно искать та, которая сертифицированная по Европе, по миру, потому что мы никуда не денемся все равно. Как вы переносили последствия этой вакцины? Поделитесь в своих комментариях своими, своими наблюдениями. Итак, будем помогать друг другу, поддерживать друг друга для того, чтобы мир становился лучше, а мы были счастливее.